Операционная система, при помощи которой работает роутер, называется встроенным программным обеспечением, или прошивкой. К сожалению, прошивки и практически все домашние роутеры довольно базовые и не поддерживают серьезную настройку безопасности. Они простые, поскольку роутеры — это устройство для массового рынка, и производители не хотят, чтобы простые пользователи жаловались, что роутер поломался после того, как они с ним поэкспериментировали слишком усердно, и потому, что он слишком сложен для юзеров. Но Очевидно, что вы непростой пользователь, и вам нужно больше власти и опций для безопасности. И для того, чтобы получить больше власти, мы можем установить на роутер бесплатную, open source настраиваемую прошивку. Это ускорит работу роутера и доставит гораздо большее количество средств обеспечения безопасности типа VPN, VLAN, изолированного Wi-Fi, серверов аутентификации, IP-таблиц, мониторинг трафика в режиме реального времени, логирование и так далее. В случае со стандартным встроенным ПО, поставляемым с домашними роутерами, которые вы покупаете, вам нужно беспокоиться об экдорах, поскольку есть много-много задокументированных случаев багов безопасности. Настраиваемое встроенное ПО помогает минимизировать возникновение подобных проблем. Существует целый ряд кастомных прошивок для роутеров. Список наиболее распространенных вы можете увидеть на странице Википедии. Для установки кастомной прошивки, в целом, что вам нужно сделать, это пойти на сайт open sourceной прошивки роутера, которую вы решили установить. Скачать новую прошивку — это будет определенный файл, определенный бинарный файл. И затем, как показано на этой схеме, для Netgear, при помощи администраторской консоли вы производите обновление роутера путем загрузки файла с кастомной прошивкой на роутер. И это называется перепрошивкой роутера. И если мы посмотрим ниже, здесь мы можем увидеть, что роутер обновляется. И затем по итогу вы получаете новую прошивку. В данном случае это DDWRT. Тем не менее, вам нужно быть предельно внимательным и убедиться, что вы собираетесь поставить правильную прошивку для вашего роутера. В противном случае вы превратите свой роутер в кирпич. И тогда вам придется конкретно потанцевать с бубном, чтобы вернуть его в рабочее состояние. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Ваш производитель не поможет вам, если вы пытались поставить кастомную прошивку. Или, скорее всего, не поможет. Если вы превратите свой роутер в кирпич, я также не смогу вам помочь. И я сам не могу себе помочь, когда превращаю свой роутер в кирпич. Но если вы подберете для роутера правильную кастомную прошивку, то все должно пройти. Нормально. И в зависимости от кастомной прошивки, которую вы выберете, для нее должна быть документация и информация на веб-сайте. Нужно убедиться, что она подходит для вашего роутера, если, конечно, существуют кастомные прошивки, доступные для вашей модели роутера. Первый вариант, который у нас есть в качестве кастомной прошивки для вашего роутера, это OpenWRT которая является встроенной операционной системой, основанной на ядре Linux, которая используется преимущественно во встроенных устройствах для маршрутизации сетевого трафика. Это прошивка, из которой взяли свое начало многие другие кастомные прошивки. Она используется в принтерах, веб-камерах, во всех устройствах сегмента интернета вещей и в роутерах. Основными ее компонентами являются ядро Linux, Util Linux, Euclip C и BusyBox. И если вы не знакомы с BizBox, вы будете встречать его в некоторых роутерах. BizBox, как он описывает сам себя, является бинарным файлом множественных вызовов, который комбинирует многие популярные Unix утилиты в единственный исполняемый файл. И здесь вы можете увидеть список всех аплетов, которые он в себя включает, Grab, HTTPD, Seed, SendMail и другие. В OpenWrt все компоненты оптимизируются по размеру, чтобы не занимать много места и уместиться в ограниченный объем памяти, доступный в домашних роутерах и других устройствах интернета вещей. OpenWrt можно настроить при помощи интерфейса командной строки. Он выглядит следующим образом. Похож на другие интерфейсы командной строки либо через веб-интерфейс. Но OpenWRT не самая простая для использования и установки прошивка в сравнении с другими кастомными прошивками, которые мы с вами рассмотрим. Тем не менее, она поддерживает широчайший набор аппаратных устройств. Роутеры для путешествий, домашние роутеры, корпоративные роутеры, плюс есть порядка 3500 дополнительных программных пакетов, доступных для установки через систему управления пакетами OPKG. И это реально хорошая фича. OpenWRT поддерживает мониторинг сетей в режиме реального времени, виртуальные локальные сети в сетевую изоляцию, VPN-клиенты, VPN-сервера и тысячи других опциональных пакетов. Как я уже говорил ранее, она представляет наибольшую гибкость в сравнении с другими прошивками. А если вам нужен интерфейс попроще для подобных целей, можете попробовать с Gargoyle. Эту прошивку многие считают более простой в использовании. Скачать ее можно по этой ссылке. Далее есть Libra WRT, ныне именуемая как Libra CMC. Она основана на OpenWRT, который я вам показал, но поддерживает лишь небольшой список устройств. Вы можете собрать ее самостоятельно, хотя эта затея не для новичков. Это список поддерживаемых аппаратных устройств и список протестированного железа. Преимущество этой прошивки заключается в том, что она придерживается рекомендаций для свободных дистрибутивов систем фонда свободного программного обеспечения. Это может стать причиной, по которой вы начнете использовать эту прошивку. Но, как я уже сказал, ее не очень легко использовать и установить. Так что новичкам вряд ли это подойдет. И последнее в списке рекомендуемых новых прошивок это DDWRT. Она также основана на OpenWRT. То есть это еще одна прошивка, основанная на Linux, которая поддерживает множество таких же возможностей, какие есть в OpenWRT. К ним относятся мониторинг сетей в режиме реального времени, сети VLAN, сетевая изоляция, OpenVPN клиент. OpenVPN сервер и так далее. Ее легче устанавливать и использовать, чем OpenWrt. Но она не поддерживает такое же большое количество роутеров. И тем не менее, она поддерживает большую часть наиболее используемых домашних роутеров. По этой ссылке вы можете проверить, поддерживается ли ваш роутер. Вот здесь вот просто набираем его название и смотрим модель какой ревизии поддерживается. Пользовательский интерфейс выглядит следующим образом. Вы уже видели его во время моих примеров. И, конечно, к нему можно получить доступ при помощи командной строки по SSH, что, опять же, я уже демонстрировал. И здесь вы можете заметить, что она поддерживает BusyBox. Лично я использую DDWRT на своем роутере. И еще у меня стоит отдельный аппаратный фаервол, на котором работает так называемый PFSense. PFSense мы обсудим в скором времени. Это еще одно встроенное программное обеспечение, но оно несет в себе функционал, предназначенный больше для фаерволов, чем для роутеров. Имейте в виду, что ваш роутер может иметь или не иметь возможности обновления на кастомную прошивку. И если вы не можете найти свободную прошивку, которую поддерживает ваш роутер, или если нужная вам прошивка не работает с роутером, который у вас имеется, то, конечно, вы всегда можете приобрести роутер специально под нужную вам прошивку. И если вы ищете что-нибудь высококачественное, это Netgear R7000 AC1900. Он не дешевый, 129 фунтов. Это что-то в районе 170 американских долларов. Понятно, что не обязательно брать дорогую модель, особенно если у вас есть совместимый роутер. Это на тот случай, если вы подыскиваете модель хорошего уровня. Это будет хорошим выбором. Можно обратиться к этому сайту. Это очень хороший сайт в целях подбора производительного роутера. Они делают независимую оценку. И, кстати, видим здесь в топе по пропускной способности модель, которую я рекомендовал. Что неудивительно, учитывая, сколько вы платите за него. В общем, изучите этот сайт. И в качестве примера вы можете скачать прошивку DDWRT с этого сайта для этого конкретного роутера. И вы можете найти сайты для скачивания определенных прошивок по ссылкам, которые я вам дал. Независимо от того, какую прошивку вы будете использовать, обязательно проверьте список ее совместимости с роутерами. Убедитесь, что ваш роутер, который вы покупаете специально для этой кастомной прошивки, убедитесь сначала, что он совместим с ней. И собственно говоря, вы можете увидеть здесь, наверху, D7000, который я вам только что показывал. Если процесс перепрошивки вашего роутера кажется немного пугающим, или вы хотите сэкономить свое время, можно взять готовый флеш-роутер с определенными кастомными прошивками. И вот один из сайтов, где можно подобрать эти флеш-роутеры. И я не рекомендую этот сайт, просто рассказываю о его существовании. И я не использовал их сервисы, и не знаю, хорошие они или нет. Как видите, можно просто выбрать нужный бренд. Допустим, Netgear. Выбрать прошивку. Я выберу DDWRT. Выберу AC1900, который я уже показывал вам, и пожалуйста. Но, как видите, это дороже, чем если бы вы купили его со стандартной прошивкой на борту. Но в любом случае, такой вариант существует. С настраиваемым роутером вы действительно обладаете большей властью. Позвольте, я приведу пару примеров. Видим здесь, что есть возможность запуска ТОР на вашем роутере для тарификации трафика всех устройств или трафика избранных устройств. Это может пригодиться вам. Мы подробнее обсудим эту тему в соответствующем разделе, в разделе «А о Другой пример того, что вы можете делать при помощи кастомной прошивки, вы можете установить VPN-клиент на роутере. Вы можете настроить его, например, для маршрутизации всего трафика ваших устройств, или трафика определенного устройства, исходя из определенных условий. Например, если вы хотите, чтобы ваш смартфон ходил все через VPN, вы сможете направить его трафик через VPN. Или можно при желании настроить ваш рабочий ноутбук для работы через VPN. Подробнее о VPN и его настройке мы обсудим в соответствующем разделе. И еще одна популярная кастомная прошивка, которую вы будете часто встречать, это Tomato. Но я не буду ее рекомендовать. Несмотря на то, что ее легче использовать и устанавливать, чем большинство других прошивок, она не особо хорошо поддерживается и уже не обновлялась довольно долго. Также можно использовать PF Sense в качестве фаервола для роутера. И мы обсудим его в разделе о сетевых фаерволах.